БАНДЕ ГУРУ ПАДДДАНДАМ БАКТА ВИНДДА САМАННИТАМ СРИЧАИТАННА ПРАБУМ БАНДЕ НИТТАНАННДА САХОДИТАМ СИНАНДА НАНДАНАМ ВАНДИ РАДИКА ЧАРНА ДАЯМ ГОПИЖАНО САМАЙУКТАМ ВИНДДАМ ВАНАМ МАНУХАРАМ Ванча калпотору васче кипас индубе вачу. Патита ананг пабу не бхавасна бью. О, наму, сновактипаде деви саттваттойе наму нама нараяна намаскиттана рончайванараттамам девингсара сватингвасам тато жайо Бхакти прамадакшудагоудварун дейям сада при вabhagnam abhishtuduham тетаспадам свабиренчанутам сараньям ветати хампанотавал вавадипутам банде Беспуриджита, камапика поводу и шодержи, порунану ра ра расусага расусару мултихи, кифам, расуси, Шьяд дойтакада, дарсива сади, бхакта Кришна, Кришна, Кришна, Аджануламбито фуцо канока бодато шанкитанай капитаро камала ахитаакшо Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Миганги Сура Сурой, Рубанди, Тоди, Бару, Бхуктин чамуктин чадада синитам, Бхаванурупе нусадан нра нам, Ганга Барана Сигурабхути Баджави Хишанатам, Бхаги Саджашо Бадхани, Лакшмир Вакшаси, Ясасахи Дайсамбихит, Памнишинга Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare अमेद्ध पुर्णे क्रिमे कीट संकुले सभाव दुरुगं दिविनिनितां तरे कले वरे मुद्धे पुरीष भाविते रमन्ति मूडा पिरमन्ति पंडितां Амеддхапурне кримикита санкуле. Амеддхапурне кримикита санкуле сабхава дурганди бинин нитантаре кале мутре мутрепурише бхавите раманти мура бираманти пандита. Горья гости бодр. Горья гости пати шиши лабхати ситханта сарасвати госвами дакур прабхупат Парамахам Саджакатку рассказал когда мои глаза не захотят видеть ничего материального, уши не захотят слышать ничего материального. Когда мой язык прекратит говорить о материальных вещах, когда все мои органы чувствуют перестанут быть связаны с материальными объектами, лишь тогда мы сможем начать настоящий Харибаджан. Только тогда мы по-настоящему задумаемся о Харибаджане. Если мы постоянно отвлекаемся на материальные вещи, черпаем наслаждение от этого, когда уши хотят слушать, слышать о материальном язык хочет наслаждаться разными вкусами. Пока органы, наши органы чувств наслаждаются, мы не можем начать Харибаджан. После того, как уйдут Анартхи, другими словами, это процесс избавления от Анарт, Когда мы избавимся от них, мы по-настоящему задумаемся о Харибаджане. Шрила Сачитананда Бхакти Виноттакур, сказал, многие повторяют харинам, ставят тилаку, украшают своего тилакой, живут в дхаме или, иметь в виду, посещают дхаму, совершают паломничество, принимают просад. По крайней мере, думают, что они принимают просад. Но почему же так много... Эти люди принимают харинам и говорят, что приняли прибежище лотосных стоп садгуру. Они повторяют аник, посещают храмы, паломничество по... Дхамия совершают, постятся на священные дни. Но почему же так много различия между... Бактимон Такура объясняет это тем, что они не понимают, что совершают апаратхи, осознанно или неосознанно. Порой это происходит осознанно, порой нет. Именно из-за этого они не могут осуществить прогресс. Продвижение не происходит. Они, может быть, и совершают баджан, но в процессе они совершают оскорбление. Ващнава аппаратхи, нама аппаратхи, аппарат Поэтому там... Должного прогресса и не происходит. Поэтому Бхакти Такур советует нам, прежде чем начать Харибаджан, необходимо хорошо хорошо понять 10 аппаратах, быть осведомлены о 10 аппаратах. Намаппарат, хамааппарат, ващнавааппарат. Гуру Апаратха, Гуру Авагия, необходимо очень хорошо знать об этих оскорблениях и быть осторожными на их счет. В противном случае мы не сможем развиваться так, как могли бы. Итак, Бхатюна Такуру советует нам, прежде всего, понять, что такое аппаратка, понять, узнать о всех разновидностях оскорблений, и затем мы сможем приступить к Харибаджану. Существует много оскорблений, много аппараток, и все они являются препятствиями на нашем духовном пути. В связи с этим прабадананда Сарасвати Патт пишет, Путь Харибаджина полон шипов, устлан шипами. Насколько гури и внимательны по отношению к оскорблениям. Насколько они внимательны и осторожны. Когда происходит когда что-то... Они всегда знают, как вести себя в той или иной ситуации, так будто бы кто-то свыше информирует их. Они знают, как нужно поступить, чтобы избежать оскорблений. Поскольку это знание посылает им Верховный Господь. Самое лучшее, что мы можем сделать, это обрести тринадэпибхаву, обрести смирение. Поскольку, когда это произойдет, все мои аппараты, большинство из моих аппаратов покинут меня. Главное, то есть самая большая проблема ⁇ это отсутствие смирения. Все большинство проблем возникают по этой причине. Лишь потому, что у нас нет должного смирения. Если есть Пхава Тринаддапи, большинство проблем просто не возникнут. И тогда мы сможем осознать Харибаджан. Но если мы не, постиг, не, не почувствуем вкус Баджана, мы станем выискивать недостатки в окружающих. Когда вы наслаждаетесь баджаном, вы удовлетворены. Вы счастливы. Соответственно, ваш ум не направлен на окружающую среду, на окружающих. На выискивание недостатков. Это естественный процесс. Вы сосредоточены, нам необходимо всем посмотреть внутрь сердца, посмотреть на свое сердце, сколько там грязи, сколько порочных желаний, насколько грязно сердце. Если в сердце присутствует кама, оно сквернено. Нет камы, нет осквернения. Чистота. Чистые преданные лишены камы. Поэтому они напрямую связаны с Бхагаваном, с трансцендентным миром. Попробуйте осознать это. Они, несмотря на то, что здесь, имеют прямую связь с Господом, с трансцендентным миром, с Вайкундхаджагат. Они находятся в постоянной связи с Бхагаваном, с его лилами. В соответствии с наставлениями Махапрабху, каждый должен совершать санкиртану 24 часа в сутки. Вайшнавы постоянно должны совершать хари санкиртану или какое-то служение. Но служение, но внутри должно не, прекращаться не должна прекращаться санкиртана. Харинам должен постоянно звучать. Все общество можно разделить на две части. Общество преданных, Кришна-бхакты обладают Дайва-бхавой. Они полностью чисты. Другая часть общества асуры. Они наполнены желанием наслаждаться. Другими словами, это демоны. Как правило, в них преобладает Раджагуна. И присутствует Тамагуна. А те, у кого преобладает Тамагуна, зовутся Ракшасы. У них есть и Раджагуна, и совсем-совсем чуть-чуть Саттвагуны. Капля, пару капель. Это ракшиса. Итак, в соответствии с шастрами общество можно разделить. На три эти части те, кто настоящие Вишну Бхакти, в них преобладает сатва гона. А асуры полностью противоположны им. Они постоянно наслаждаются, стремятся к наслаждениям. Гуру и Вайшнавы даровали нам путь, с помощью которого мы можем совершать харибаджан, жизнь в храме, совершение дхама парикрамы, Санггиртана, духовные выставки. А Прабхупа даже хотел открыть женский ашрам. И там в Гадроме есть женский ашрам. Но спустя какое-то время Прабхупат осознал, что этот ашрам не может благополучно существовать. Как Калия, плача, говорит Кришне, что, что делать? Когда плохое расположение звезд, то есть из-за планет у нас появляется, из-за расположения определенных планет у нас появляются проблемы в жизни. Точно так человек не, то есть это неизбежно. Точно так же человек не может избежать свою природу. Если мы попытаемся, если человек пытается это сделать, так или иначе, в соответствии с определенными обстоятельствами, эта природа вылезет. на все же свою грязную природу можно избежать избежать ее влияния, если мы будем постоянно под руководством гуру и Вашнавов, потому что в таком случае мы предаем ее под руководство, под их руководство. Если мы не предались на 100%, до какой-то степени лишь предались. Та часть, которая лишена предания в нас, остается под нашим контролем, под нашим руководством. Если сердце грязное, то природа даст о себе знать. Грязная природа. поэтому это Прабхупад и сокрушался. Я хотел открыть женский ашрам, но спустя какое-то время Прабхупад осознал, что там столько проблем. Ругань между жителями Мадха, Конфликты с окружающими соседями Мадха. То есть Майя сделала невозможным существование этого женского шама. Если вы осознаете шлоку, с которой я сегодня начал, вы преодолеете проблемы, которые вызваны телом и умом. В ней говорится, что наше тело — ничто иное, как моча, кровь, испражнение. Сидя на въясасане, касаясь тулуси, я говорю, что я ненавижу свое тело. Из-за него я трачу свое время на... Принятие просада на, на посещение туалета и так далее. Оно не позволяет мне совершать баджан. От него исходит грязный запах, плохой дурной запах. Когда человек умирает, За один день от него появляется ужасный запах. Таково это тело. Так, так какие наслаждения возможны в таком теле? Возможно ли вообще в нем наслаждаться? Я даже знаю случай, когда юная девушка... когда один человек позарился, то есть был привлечен телом умершей девушки. Об этом написали в газетах. Так или иначе, это тело, эта материя предаст нас. Поэтому мы не должны доверять Ему. Мы... День и ночь должны быть в полном предании Гуру и Вашнавам. Рагунадда Госвами говорит об этом. Когда вы испытываете вожделение, когда у вас появляются какие-то проблемы, вы должны взывать «О Рупа Рагунадха, Санатана, Джива Госвами». То есть перечислять всех Вашнавов. Почитайте Манах Шикшу, Рагунадха Даса Госвами. Нужно взывать к ним и молить о помощи. Я беспомощен. Помогите мне, Прабхупад Адбхат Такор. Итак, чистота ума очень важна в вопросах Бхаджана. В противном случае баджан совершать невозможно без чистоты ума. Итак, сегодня день явления Бхагавана Варахадева. Бхагаван Хари принимал образы, различные образы, как он приходил как птица, как человек, даже как рыба. Вот также он принял образ варахи и принимал образы Кшатрия, Брамана и полубога брамана-дева, младшего брата Индры Махараджа. То есть, Бхагаван при... приходил в разных воплощениях, чтобы показать, что я с вами Какую бы форму не принимал Бхагаван, он не перестает им быть. Его божественная форма не может быть разрушена, удалена. Несмотря на то, что время не так много, но мы должны поговорить о Высокой сидханте. Первый вопрос: почему пришел Бхагаван в образе Варахадева? Май Майтрея Муни спрашивает: почему, почему пришел Варахадев? Точнее Видурья Махарадж спрашивает, а Майтрея Муни отвечает. Why Откуда? That is the как возникли Хирани и Хирани Кашипу? На самом Живу Джай и Виджая, два спутника Бхагавана. У Брам было четыре сына, которые хотели встретиться с Бхагаваном, и поэтому они пришли на Вайкунту. Но Джай и Виджая, стражники, не позволили им войти. Потому Четуршин преградил им дорогу. Четуршин so um, спросил, почему? Почему вы не пускайте нас? И он проклял джая Джай, -Виджа. Я вкратце расскажу эту историю. Проклятие заключается в том, что они должны были снизойти на землю. То есть я не могу сказать пасть, потому что свои конхи не падают. Они в соответствии с предками должны были не зайти на землю и родиться здесь как демоны. Как Ди. Хирани? И Хирани Кашипу? Как сыновья дити? Конечно, если кто-то достигает Вайкунхи, он уже не может пасть. Но почему же Джая почему это произошло с Джая Виджая? Это шлока из Бхагавадхиты, в которой говорится, достигнув Вайкундхи, невозможно пасть. Но почему же это произошло с Джайвиджаем? Ответ заключается в следующем. Когда Чатуршан <соединяющий> стал раскаиваться в том, что он проклял. Сам Богован сказал, «Ты сделал это в соответствии по, по моему желанию. Я хотел этого». Порой Бхагаван хочет устроить какую-то особую лилу, чтобы испытать вира-расу, которая, возможно, при сражениях, противоборстве. Конечно, Бхагаван самодостаточен, ни в чем не нуждается, но порой у него возникает такое желание. Он хочет с кем-нибудь драться, сражаться, с кем-то, кто может противостоять ему. В этом материальном мире нет подобных личностей. Именно поэтому он избирает джая и виджая своих личных спутников на эту роль. Он устраивает так, что те получают проклятие, падают на землю. И уже здесь встречается с Бхагаваном так они были прокляты, пали на землю и приняли рождение, как сыновья-дити. Стали известны как Хиранья и Хиранья Кишипу. Конечно, если бы у них не было такого враждебного настроения, они не смогли бы сражаться с Бхагаваном. Ведь для того, чтобы с кем-то сражаться, необходимо Ненависть необходима, враждебное настроение. В пример я могу привести один случай. Случай, произошедший в одной семье. однажды то есть когда ребенок подрос он спросил где мой отец мать ответила я не... он бросил нас он оставил меня я не знаю почему он это сделал через какое-то время ребенок встретился со своим отцом Это происходило в Испании, и там устраивались противоборства между разными людьми. Это были королевские игры. Сам царь устраивал это. И был избран самый выдающийся борец, и царь провозгласил, кто сможет сразиться с ним. Кто-то, кто с ним сможет сразиться, лишь кто-то, кто не уступает ему. И из толпы вышел этот человек. То есть это был сын как раз-таки этого знаменитого борца. Он вышел на ринг, и они стали... Началось безжалостное, безжалостное сражение. Но этот человек, сын, понимал, что он дерется с отцом. Он понимал, что это его отец. И это делало его слабым в этой битве. Он... Поэтому не мог драться в полную силу. И поэтому отец убил, убил сына, но тот не знал, что это его сын. Когда тот уже вонзил нож в его сердце, тот закричал, отец, отец, и только тогда этот человек осознал, что он убил собственного сына. Так <соединяющие> вот, когда джай-виджай не зашли на эту землю, Силавишуна следующим образом описывает причину их падения. Спутники Господа обладают желанием наслаждаться различными расами в играх с Господом. И придя сюда, они не были подобны материалистам. Те, кто обладает йогическими способностями, они могут принять разный облик. Так, например, как это сделал Хануман Махарадж. Когда он пересекал океан, когда он пересек океан одним прыжком, он встретился, он хотел найти Сито Деви. Но Сито Деви была спрятана в дремучем лесу. Все-таки Ханаман отыскал ее, и когда пришел к Сити, он смог распознать ее благодаря кольцу на ее пальце, который подарил ей Рамачандра. То есть он, приняв тонкий облик, тонкую форму, смог ее обнаружить. И йоги могут превращаться в… принимать крошечную форму. И что-то подобное сделали Джай и То есть они, явившись, придя сюда, не были подобны материалистам. Хираникашива был старшим, а Хираньякша младшим. Несмотря на то, что Хираньякша родился первым, У no no. so обоих было демоническое настроение. Они постоянно искали того, с кем они смогут насладиться битвой, с кем они смогут, битвой, кем они смогут подраться. Они хотели драться. Они приходили к Варуне и говорили, мы слышали, ты очень могущественный, хотим под... сразиться с тобой. Руки чешутся, хочу драться. With whom I can fight? Oh, idiot! You like to fight with me, huh? By the desire, by the blessing of you know, Shankar is getting so many hands. Now Shankar becomes say, well, well, you like to fight with me? Acha, you can get satisfaction very shortly. Very shortly, you can get sir, so where, where, where, where for some day. Matching, you can find. Then. Ванасур, like хотя у него было очень много рук, Шивжи, духовный учитель, его даровало много рук, а он не мог усидеть на месте, хотел сражаться, и подходит к Шивжи, говорит к своему духовному учителю, говорит, Грудев, хочу драться, давай с тобой драться. Шип же говорит, ну, как ты... Ты же ученик, как ты можешь подобное говорить? И в конце концов, отрубил он ему все руки. Оставили всего четыре руки, и он был наказан так, чтобы больше... Он, чтобы он... Подобных ошибок больше не совершал. И вот подобное настроение было у Хираньякши и хираньякши. хираньякши говорит, я слышал, что Бхагаван, Верховный Господь, необыкновенно могущественен. Я слышал, другой сказал, я слышал, что он сейчас где-то на Расатали, чтобы он там освобождает землю, и они отправились туда. И увидели там Багавана, который двумя клыками держал землю. То есть он был в облике зверя, в облике кабана. «А ну-ка, ставь нашу землю!» Сказали они, это Брама, Брама дал нам, как пожертвование эту землю. «Если ты сейчас меня не послушаешь, я тебя убью!» Бхагаван молчал. Постепенно он выходил из воды, но при этом держал землю на клыках. Он достал землю из воды, И с этого началось много проблем. Один момент, и многие об этом не знают, Вара Хадев приходил дважды. Первый Вараха явился Швед Вараха Кальпу, как Сваембу. А. Это могут понять только те, кто зрел, зрелые в боджане. Брама дал наставление своим сыновьям. Творите, начинайте производить творение. Но тебе сказали, земля погружена в воду, как мы можем творить? Брама удивился, как, как такое возможно? Как то она погрузилась в воду? Хорошо, как, как же я теперь освобожу? Как, как можно что-то сотворить, как можно исполнить наставление Бхагавана. Так он погрузился в размышления об этом. А между тем, из его левой ноздри вылетел Бхагаван в образе Варахи, подобный комару. Брама подумал, да, то есть... Брахма удивился, что это. Затем это что-то начало расширяться, увеличиваться. Глядя на это, Брама понял, что это сам Богован. Постарайтесь понять, что в свет варах, в швед, Вараха Кадпа еще не было никакого творения. Так откуда там могли появиться Хирани и Херания Кашипу? Еще ничего не было сотворено. И в связи с этим Шриларупа Госвами Джива Госвами Падпа объясняет, что было два явления Вараха Дева. Первый тот, кто вышел из левой ноздри Брамы, тот, кто поднял землю из вод и исчез. В Матхуре есть божество двух варахи, двух варах. Итак, первый швед Вараха зовется а второй швед, а второй Вараха. И там был бе белый Вараха, а второе явление Варахи. Произошло, когда Земля вновь появилась, вновь погрузилась в воды, и именно тогда произошло сражение Господа с Джай, Хираника но порой две эти явления этих аватар объединяется в одном. Когда будет Шиварадри, мы поговорим о Чакшушманвантаре и о том, как Дакша, который нанес оскорбление Шанкар Бхагавану, оставил тело, а затем уже родился как Дакша Праджапати в Чаксушманвантаре. И уже тогда он совершил подобную ошибку, оскорбил Нараджи Махараджа. Потому что, посмотрите, природа никуда не уходит. Его природа осталась с ним. Хоть он вроде бы извинялся перед Шанкар-бхагаваном, тем не менее сердце его не очистилось. Была зависть сердца. Поэтому-то он и родился, как Прочетан Дакша. Итак, второе явление Варахе, он, во второе явление, он удивился как Шьям Вараха. И тогда произошла большая битва, огромное сражение между Хирани Хирани Кашипу и Варахой. Но прежде всего, прежде чем перейти к этому, я хочу рассказать о том, как явились Хирани и Хирани Кашапу. Кашьяпа Муни совершал баджан. Между тем, Дити попросил его о ребенке. Кашьяпа согласился, хорошо, но не сейчас, сейчас я занят. Я совершаю баджан, сейчас неблагоприятное время. Но она не послушалась. Сейчас неблагоприятно, сейчас вечер. Вечер время демоническое. В это время сильным асуре. Это опасное время. Кажется, я по не попросил ее подождать, но она не соглашалась. Так, я по не подумал. Возможно, похоже, это желание Бхагавана. Я уже ей столько сказал, но она меня не слушает. Похоже, что этого хочет Бхагаван. Она говорит сейчас. Кашья Памуни исполнила желание. Затем он принял омовение и начал повторять Гайтри для того, чтобы очиститься. «Прости меня, Бхагаван». Похоже, что это, наверняка, это было твое желание. Все это ты так устроил. Затем дити стало стыдно. Кашьяпа сказал: "Ты меня не послушала. Ты из-за того, что время". Неблагоприятное было избрано. У тебя родится два сына, но они будут, демоны, будут демонами. Дети испугалась. Потому что ты меня не послушалась. Они, эти демоны, создадут много проблем всему творению. А потом умрут. Услышав об этом, дети заплакала. Но если они умрут, ты хотя бы благослови их на то, чтобы умерли они от руки Бхагавана. Если брахманы и вайшнав проклинают, это очень опасно. Поэтому ты хотя бы благослови их на то, чтобы убиты они были богованом, если им суждено умереть. Итак, последние последующие сто лет она сдерживала их рождение. Она думала, что если они... То есть они должны много проблем э, с, принести с собой, поэтому лучше... Она как могла отодвигала их рождение. Полубоги боялись из ее лона исходило сия, свечение, которое сотрясало миры. И полубоги молились Браме, что происходит? почему все так сложилось. А, то есть что сейчас происходит, что творится. Ибрама ответил, что дети пытаются задержать рожде... рождение демонов. Тем не менее, в конце концов это произошло. Как я говорил в начале, Чутуршан, придя на Вайкунху, попробовал вошел войти в первый вход, затем во вторые ворота, и на там Джайвиджай не позволили ему это сделать из этого они были прокляты. Джай, джай начали плакать. Они припали к, стоп, к лотосным стопам Чатуршина. «Пожалуйста, прости нас. Мы совершили ошибку». Но ты не должен так жестоко наказывать нас. А между тем, Чатуршан увидел перед собой Бхагавана и Лакшми. Один важный момент. Изначально Чатуршан не был преданным. На день за днем, слушая повествование Брамы, он захотел начать Баджан и стал важным. Но вначале он поклонялся, то есть совершал Баджан безличному Браману. Когда перед ним предстал Бхагаван Слахшмидівья, mm -hmm. Четушн был очень счастлив, он предложил поклон. Mm -hmm. Чао, Антарга та, Антарга таха сабибаре ня чакар тешам акшар жуша му бичит татоно. Вот, да Шарвинда ня няшва кинжал байю. чакар тешам Very important. Когда Бхагаван we'll предстал перед ним of почувствовал so, запах is Чандана, как, как, то есть от Бхагавана исходил этот запах. Таким образом, даже через нос мы можем свершать баджан. Когда мы вдыхаем аромат Чандана, предложенного уже Господу благовоний, не с настроением наслаждения, а с настроением служения. Итак, при помощи глаз, носа, прикосновений кожи мы можем совершать баджан. Как вспомните историю, то есть вспомните примера Амбариша Махараджа, который задействовал абсолютно все, что у него было в хари баджане, все органы чувств. Это возможно, но обусловленные души, даже один орган чувств не могут задействовать служение Господу предположим, вы хотите вовлечь все органы и чувств в Харибаджан, но ум при этом ваш не задействован. Тогда он не может решить и ни о каком баджане, не будет баджана. А Борис Махараш задействовал свои глаза, no. которые смотрели no. на Божество. Нос в дыхании ароматов, предложенных Господу, язык задействовал в принятии просада и харикатхе Все органы чувств он задействовал. Амин, прав. Четвёртый винду тек. Чаша винду нанесо, падар винду. Кинжал комиш, тулси, макаранд, вайю. Шантара гатха. чакар, дешам. читто previously they were busy with акшар акшар one акшар, брахма акшар. О, that, previously. But now, after getting smell, after hearing so many гариката uh, from Brahma, they like to reach that place and finally get this smell and they are feeling some reaction by taking the smell from the lotus feet of Bhagwan Chandan Tulsi Agarwala Khan. Then they are feeling very happy. Reaction, reaction in bhakti, reaction in bhakti. Итак, Багаван предстал перед Четуршином, и Четуршин сказал, «Это была моя ошибка, пожалуйста, прости меня». Но Багаван ответил, «Нет, это не было твоей ошибкой, это было мое желание. Я устроил все так, чтобы ты сделал это». И так как Шитушин уже проклял, он не мог назад забрать это проклятие. И Бхагаван сказал, не переживайте, в конце концов вы вернетесь ко мне. Если вы будете в, рас, расположены ко мне, вам придется затратить семь жизней. Но если вы а, примите облик моих врагов, тогда, если будете враждебны ко мне, тогда потребуется всего три жизни. Так они родились как хераника Шипу, Равана Кумбакарна, а затем Шишупала и Тандакара. Джагай Мадай – это то, что выходит, это, это исключение, потому что Бхагаван хотел наделить их премой. Итак, сам Бхагаван... Устроил все так, что они не зашли сюда, в материальный мир, для того, чтобы насладиться битвой, сражением. Как я уже рассказывал, вот эта вот история между мальчиками его отцом, то есть с сыном выросшим уже и отцом, он не мог с ним в полную силу сражаться, потому что знал, что перед ним отец. И то же самое происходило здесь, когда… Хиранья, и Хирани Кашипу приняли враждебное настроение Господом. Нараджи Махарадж сказал, что для того, чтобы получить освобождение, необходимо памятовать о лотосных стопах Господа. Камса враждебно относился к Господу, он завидовал и ненавидел его, и постоянно думал о нем. Он принимал омовение, глядел в отражение на воде и видел там Кришну. Повсюду видел Его и думал о Нем. Ненависть, враждебность — такая вещь, что не забыть о ней. То есть она не дает покоя. Заставляет постоянно думать о враге. Об этом говорится в шастрах. Шанкар Бхагаван говорит, Деви, если... кто-то нападет на нас с ножом, порежет нас, мы можем это вытерпеть, будет больно, но мы стерпим. Но когда кто-то оскорбляет нас горькими словами, это создает рану на сердце. И это гораздо больнее. Это сказал Шанкар Бхагаван, своей супруги. Итак, на протяжении... Если... Бхагаван говорит, что если вы хотите уже через три жизни прийти назад, нужно вам принять образ моих врагов. И они приняли решение, да, мы хотим как можно скорее вернуться. На самом деле сражение произошло между Хираньякшей и Варахай, Шем Варахай. Когда Вараха Бхагаван Возошел в воду, all он мотал you know, головой. You know, A, street, you know? you и когда он uh, um, из-за того, что он встряхнулся, так тряхнул головой, so и из него из он потряс гривой, и из этого из, из нее образовались куши и каш, которые мы используем в, в ягиях в храме Кешуга с вами Махараджи Божество изображено, Божество Варахи изображено как нижняя часть тела человеческая, а голова... Голова Кабана. Так Бхагаван является каждому в соответствии с Бхакти своего преданного, с видом Бхакти. Кола назван в честь Варахадева. Другое название — аппарат бхаджан -пад. Один Браман поклонялся Бхагавану с Вадой Ганги и листочками Туласи. И В один день сам Бхагаван явился перед ним. Это описано в Парикрама в книге Бхактюна Такора. Бхагаван принял образ Варахадева и явился этому преданному. Тот предложил ему поклоны. Итак, Бхагаван принимает, когда приходит к предному, принимает образ в соответствии с Бхавой предного. Бхагаван может, то есть Бхагаван приходит в соответствии с Пхавой Предного, в соответствии с тем, в соответствии с нашим мышлением. В Бхагава там описано Аватара Господа как Черепаха. Как черепахи. Курма-аватара. Кто-то поклоняется вараха, бога как форме варахи, кто-то в форме нрасинге. А Хануманджи поклонялся царю Пуруша-варше с Ариштосеной. Народом такор также пишет в Киртане, что все происходит в соответствии с настроением Баджана. То есть настроение нашего Баджана проявится. Когда мы достигнем совершенства, не тратите свое время. Время уходит. Та золотая возможность, которая есть сейчас у вас, я уверен, что никогда у вас уже не будет ни в следующем рождении, никогда не за, за дешевыми вещами не бегайте. Они же как испражнения. Зачем вам туда бежать? Вы же потеряете все. Поэтому не нужно придавать значения никаким дешевым вещам, прекратите, оставьте их, идите вперед и совершайте больше служения, если вам это действительно интересно, постарайтесь отбросить все эгоистические интересы, чтобы достичь успеха. Я умоляю вас, я прошу вас, дело ваше, послушайте вы меня или нет. Итак, Шьянвараха ничего не отвечала на оскорбления Хираньякши. Просто молчал, но в конце концов он сказал, ой, я как раз еще такого глупца, как ты, который скоро должен умереть, и тело его съест, съедят стервятники. Тогда Шьямбара Хадев поместил землю в определенное место, и битва началась. Хиранекша сказал, «Если ты... Дай-ка посмотрим, кто... кто из нас победит. Если ты настоящий герой, то что ж ты себя так превозносишь? Разве героям нужна какая-то философия, какая-то мудрость?» А Бхагаван и глазом не повел. Тот нападал, нападал. Суть в том, что Бхагаван не собирался с ним серьезно сражаться. Хираньякша на полном серьезе, то есть со всей серьезностью сражался. Потому что... То есть -то помнил, что это же мой спутник с Вайкундхи. Он просто играл с ним. А Хираньякша этого не помнил и воспринимал происходящее со всей серьезностью. So this way, this way actually Bhagavan going to play with him. Bhagavan not fighting seriously. But how he can fight? Because Bhagavan like, is my partner, now taking this form, Whereas Hirenakko have no idea. He forget everything. That is why it is possible for him to fight with Bhagavan seriously to kill Bhagavan. Now fighting going on for hours. Битва шла на протяжении многих часов. С самого утра. Брама и полубоги пришли на место битвы. Они были задачены. Mm -hmm. то есть. Вараха Бхагаван никак не проявлял никаких действий, чтобы победить Хираньякшу. И они с... озадачились, похоже, что Хираньякша победит Бхагаван, он убьет его. Тогда Брама сказал од... важные слова. Особые важные слова. Бхагаван. Постарайся принять прибежище Майя. Войти под ее влияние, и затем ты сможешь убить его. Не йога майя, он сказал Махамайя. И стоит вопрос, ведь это оскорбительно, чтобы какой-то преданный советовал Бхагавану принять прибежище, то есть войти под влияние Махамая. Разве может какой-то преданный давать наставление Господу. Но суть в том, что Брама обладал любовью и привязанностью к Бхагавану. Он был его учеником. Так брама попросила, прабом, если ты будешь так сражаться с Ним, ты никогда его не победишь. Ты обладаешь любовью к Нему, поэтому не можешь и ударить Его, как, как необходимо. Поэтому тебе нужно попасть под влияние Майи. И благодаря Ей ты сможешь воспринимать Его как своего врага. Тогда Бхагаван, согласно молитве собирается, в случае, Бхагаван, тогда может большая битва, И Бхагаван послушался, и началась огромная битва. Pray, Bhagavan, Брахма сказал, что нужно убить, то есть до 12 часов нужно было убить Хираньякшу, поскольку после 12 у них, после 12 дня у них повышается, у демонов повышается могущество. как, к примеру, сова, она беспомощна днем, но ночью она опасна. Но не может ничего. когда не может видеть. не может она не может, сова не может видеть, когда светло, когда видят все, а когда темнота, это ее среда обитания, и поэтому она сильна. Поэтому Брама возмолился Господу, не откладывай уже почти 11.30. Ты должен немедленно убить, расправиться с Хираньякшей. В противном случае он обретет могущество после 12. Он создал так много проблем всем нам. Все творение страдает от этого негодяя. И тогда Бхагаван стал сражаться с ним со всей серьезностью. И в конце концов он продзил шею Хиранякше своим клыком. Так Хираньякша оставил тело. После продолжительной битвы. После того, как Хиранякша умер, все полубоги начали бросать лепестки в Варахадева и кричать «Джай, Варахадев, Джай, Бхагаван. Итак, сегодня Бараха мы почитаем этот день. Если мы следуем Акадуше, если мы принимаем просад, то на следующий день мы должны выйти из Акадыши в определенное время. Если этого не сделать, следные кадышем не считается, не засчитывается. Поэтому мы принимаем зернобабову в день, в этот день, в день явления Варахадева. Те, кто полностью посятся на Айкадыше, на Варахадваддыше, они могут выйти водой, каплей воды. С одной стороны, вода прекращает пост на Айкадыше, а с другой стороны, не прерывает пост на зерно-бобовые в день явления Вишну Аватары, Варахадева. А на следующий день, день явления Интианады. И также необходимо продолжать пост. Наша гуру Варга в этом случае советует, прежде всего необходимо отдать приоритет Экадыши. Вы можете принимать фрукты, овощи, на следующий день принимать зернобобовые, чтобы выйти из Икадыши, а затем на Тра-Йодыши, опять и Икадышный просад, а затем уже выходить из него, из, прервать пост. Ведь в век Кали люди очень слабы, если они будут поститься, умрут. Так или иначе, по желанию Нитянанды Прабо, я на Икадыше постился полностью и даже не почувствовал этого. И не испытывал никакой слабости. Итак, сегодня на Варахадвадыше мы памятуем о Варахадеве. На этом я остановлюсь. Запомните шлоку, который, с которой я сегодня начал на всю жизнь. Мы должны ненавидеть тело и совершать баджан, материальное тело. Лишь глупцы наслаждаются материальным телом, но пандиты, по-настоящему разумные личности, понимают, что материальное тело — это оковы. природа ващнавов прощать. Я помог человеку, много помогал человеку, а теперь он хочет меня убить. Ващнавы должны прощать. Если ващнавы не будут прощать, кто будет прощать? Материалисты этого сделать не могут.